Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака «Стрелец» на апрель месяц. Итак, давайте посмотрим, что ждет вас, дорогие стрельцы, в апреле. Какие задачи перед вами стоят, какие возможности, какие энергии. Первая карта – это карта задач. Далее у нас карты событий, настроения, эмоций. Карта работы – отношений семьи любви и сразу возьмем одну карту трансерфинга реальности Эта колода нас учит менять свою реальность меняя свои мысли мировоззрения так первая карта карта задач семерка чаш то что это младший аркан карта говорит о том что вы многое можете менять и многое зависит от вас в этом месяце Карта выбора когда нужно выбрать из нескольких вариантов один какой-то, когда у вас будет, будут вам предоставляться какие-то возможности, и вы сможете идти либо одним путем, либо другим, делать выбор по своему желанию. Поэтому смотрите, что здесь можно посоветовать по этой карте, какой выбор сделать, да, в какую сторону направить. Здесь, обратите внимание, 7 чаш с предложениями. Это и деньги, может быть, это и карьера, и работа, и слава, и какие-то соблазны в плане, там, не знаю, алкоголь, наркотики, чтобы изменить свое сознание, отдохнуть. Это и карта мудростей. И вот здесь есть одна карта, не карта, а чаша. И здесь одна чаша есть вот такая закрытая, но светящаяся. И именно вот эта чаша указывает на правильное решение. Но видите, оно закрыто, да, не видно, что там. По идее, вот когда мы что-то закрываем, в смысле что-то от нас закрыто, это надо почувствовать сердцем, своей интуицией, да. Вот это все красиво, конечно, но то, что нам нужно действительно, оно находится вот здесь. И карта советует, прежде чем делать выбор, подумай, почувствуй. Что тебе говорит твое сердце, твоя душа? Куда тебя направляет? Чего ты хочешь? Что для тебя самое важное? Как задача эта карта говорит, не предавай свою душу, да, не а, иди вот на эти соблазны. Да? Может быть, будут те что-то предавать, но ты о чем-то мечтал, ты чего-то хотел. Не сходи с этого пути. Будут тебя соблазнять, да, будут какие-то красивые предложения делать. Но у тебя вот твоя цель, и ты должен идти к ней, идти именно к тому, чему ты стремишься душой. У этой карты есть еще одно значение. Это иллюзии, это самообман. Это когда мы впадаем в какие-то зависимости, да и не видим того в реальности, что происходит вокруг. Как бы На нас надеты могут быть розовые очки в этом месяце, и их нужно снять для того, чтобы увидеть вот это правильное решение, сделать правильный выбор, не сойти со своего пути, который вы выбрали. Нужно снять вот эти розовые очки, нужно увидеть реальность. И, конечно, по этой карте совет такой, что не принимайте решения на эмоциях, не принимайте решения в алкогольном опьянении, не принимайте решения, когда вас подталкивают или уговаривают, или прямо тащит насильно да, в какое-то направление, в какую-то сторону. Ориентируйтесь только на себя, на свои ощущения. Вообще, чтобы правильное решение принять, надо задать себе вопрос и внутренне как бы решить, что вот я поступлю вот так. И смотреть на ощущения своего тела. Если будет дискомфорт какой-то ощущаться, то это значит неправильное решение. Если спокойно на душе, значит это правильный выбор. И, конечно, по этой карте еще очень хорошо а, работать творческим людям, да, потому что иллюзии, мы, а, творческие люди, они создают а, какие-то иллюзии, да, они играют, например, а, в кино, в театре, да, и создают для нас иллюзию. А, и для вот этой работы, для творческой, да, там кто-то выступает на сцене, пишет книги, создает какие-то романы. Для вот этой категории людей эта карта очень хороша, она говорит, в творчестве будет очень много каких-то прорывов, да, каких-то инсайтов. И также эта карта хороша для духовной работы, потому что когда мы медитируем, это тоже, ну это не люди, конечно, но это тоже мы представляем образы, мы представляем свое будущее. И с помощью этого, кстати, да, еще трансерфинга потом посмотрим, мы меняем свою реальность. Вот такие задачи перед вами стоят, да? Не предавать себя, не впадать в иллюзии в этом месяце сделать правильный выбор. Так, итак, давайте посмотрим по событиям. Смотрите, какие интересные у вас карты, какой интересный месяц. Через что вы будете делать вот этот важный выбор? Первая карта это шестерка пентаклей, карта помощи а вы будете помогать кому-то или если понадобится помощью вам кому-то кто-то поможет но здесь обратите внимание на вот этот символ да, символ весы это символ справедливости все должно быть по справедливости а здесь нужно отработать давать и брать да чтобы это было в гармонии. Сколько вы от мира получаете, столько вы должны отдавать. И наоборот, если вы кому-то даете, вы должны тоже взамен что-то получать. Вспомните и подумайте. Возможно, есть в вашем окружении люди, которым вы постоянно помогаете и никакой отдачи не имеете. Вот здесь в этом месяце подумайте, а нужно ли оказывать помощь людям, которые не могут ее правильно использовать. ну Потому что если бы они правильно использовали, они больше бы не обращались за помощью. И здесь стоит такая задача, что если вы в зависимом каком-то положении да, просите финансы, ничего не имеете на данный момент, да, или мало очень имеете, что вам не хватает, подумайте, что это вот самая та точка, от которой нужно оттолкнуться и вот из эм, ситуации просящего да, встать, и начать искать возможности вокруг, как самому выйти из этой ситуации, чтобы выйти из этой зависимости да, от людей, от банков, Нужно что-то предпринять, чтобы встать вот с колен, да, и начать самостоятельно а, зарабатывать, самостоятельно решать свои вопросы. Вообще, карта по финансам хорошая. Она говорит, все равно деньги, если вам нужны, вы их получите, да, или какую-то моральную, или материальную помощь. А, и денежка к вам придет. Просто нужно задуматься над тем, а не ставит ли вас вот эта помощь в такой зависимости, с которой потом вы не выберетесь? Да, здесь надо все очень хорошо просчитывать, и с этой карты нужно начинать самостоятельный путь чтобы больше вот в эту зависимость не впадать, да, подумайте, о чем говорит эта карта. Это может быть зависимость от людей, от организации, от работы, от денег в каком-то плане, да, это может быть от людей близкого круга, да, какая-то зависимость. Подумайте над тем, в какой вы, хорошо, если вы в ситуации дающего, но и здесь надо справедливость, да, грамотно использовать. Вот это давание, чтобы на пользу людям шло, а не просто чтобы люди привыкали к этому и потом не росли. Потому что, когда вы людям помогаете, вы даете-даете, даёте, а зачем им работать, зачем им искать какие-то выходы, если вы им помогаете? И получается, что ваша помощь как медвежья услуга, поэтому подумайте, да, здесь наведите порядок. Вторая карта карта шестерка жезлов. Это значит, что вы здесь пройдете это испытание. Это вот карта испытаний, как задача. И вы поймете, как вам выйти из этой ситуации, или как поступать правильно, когда вы помогаете людям. И это понимание, осознание приведет вас к победе, к триумфу, когда вы на коне, когда вас все видят, когда все видят ваши заслуги, ваши достижения, что вы правильно все делали, и поэтому победили. Это карта общественного такого признания, да когда нас одобряет все наше окружение. Это социальное такое одобрение. Это, конечно, приобретение нового статуса, когда мы благодаря своим заслугам, своим усилиям обретаем какое-то положение в обществе или на работе. По этой карте идут хорошие новости, хорошие какие-то события, приятные. Это может быть просто выступление перед людьми, когда вас все видят, да, что вы выходите на сцену, или вы там на ютюбе, или где-то по телевидению выступаете, или просто на собрании на каком-то, или вы перед родственником где-то выступаете, там, на каком-то мероприятии. Это вот когда вас видят все многие, и когда вам э там аплодируют, когда вас оценивают в позитивном таком ключе. Очень приятная, хорошая карта. И карта говорит, что чтобы вот к этому прийти, да, состоянию, к этой победе, нужно быть уверенным в себе. Вот если здесь вы решили что-то для себя, встали, да, и пошли что-то предпринимать, вы уже победитель. Вы уже становитесь на тот путь, который приведет вас к победе, который выведет вас из всех э, трудных, опасных ситуаций. И здесь очень важно еще не бояться взять на себя ответственность, да, ответственность за свою жизнь, за свои решения, взять на себя может быть руководство, да, коллективом или людьми или своей семьей, своей жизнью. И тогда вас ждет вот триумф, победа, достижение и самое такое положительное. И видите, карта стоит в центре, да, она указывает на то, что это самое главное в этом месяце. Даже, кстати, если вы освободитесь от этой зависимости, вот уже победа, да, уже триумф. Третья карта – смерть. Карта, когда приходит пора, завершить какой-то определенный этап в вашей жизни. Здесь неожиданно могут прийти какие-то события, которые будут менять ход вашей жизни, ход каких-то событий, и вы вот этих изменений не ожидаете. Но карта приходит для чего? Она приходит, чтобы перевести вас на какой-то новый, другой совершенно уровень. Она может быть вас поставить в такие рамки, когда вы увидите, что для вас самое главное в жизни. И по этой карте... Такой совет, чтобы пройти все изменения, все неожиданности успешно, Нужно легко принимать новое, отказываться от старого. Вот если что-то уходит, старая работа, какие-то люди уходят, да, какие-то ситуации уходят, не держитесь за них, не пытайтесь что-то вернуть, не пытайтесь по-старому все сделать. А наоборот, говорите, что-то новое приходит, старое уходит, а вы говорите, вау, классно, наконец-то я долго ждала этих перемен, да, и вот они пришли, я готов к новому, я иду в новое. И тогда эти события они пройдут легко и быстро переведут вас на новый уровень, и вы увидите потом, что все это было не зря, все трудности какие-то, да, не зря вы, что вы правильно прошли вот эти все искушения, испытания, и вы и победы достигли, да, и перевели себя на другой какой-то уровень. Но вот эта карта смерти, она приходит тогда, когда реально какой-то этап заканчивается, и он больше никогда не вернется, все. Вы переходите на другую ступень, и назад больше пути нет. Если вы это принимаете, то это все легко проходит. Давайте посмотрим по работе. Дамы мечей. Карта, когда нужно собрать, может быть, какую-то информацию, проанализировать, просчитать, составить какие-то планы, составить план, может быть, выхода да, вот из этой как раз ситуации материальной. Когда нужно встретиться, может быть, с какими-то людьми, а, ну это по работе, да, конечно, может предприятие или бизнес у вас Когда надо поговорить с людьми, четко, прямо, открыто, да, представив все цифры, факты а, Когда нужно, если планы вы составляете, четко просчитать каждую копейку Сколько надо будет вложить, сколько будет затрат на, может быть, вот этот новый путь И карта говорит о том, что обмануть вас в этом месяце не удастся но чтобы все правильно еще просчитать и все продумать, если вы, допустим, не очень понимаете процесс, который начинается, да. Здесь лучше со специалистом поговорить, проконсультироваться, да, взять консультацию. По этой карте идут какие-то договора, подписание каких-то бумаг, оформление каких-то бумаг, проверка может быть бумаг. Да, здесь может прийти налоговый на работу или какая-то вышестоящая организация, какие-то органы, которые проверяют деятельность да, вашей организации. И здесь нужно будет представить все документы, доказать, что я работаю правильно, законно. И здесь это очень важно, да, соблюдать все законы, законодательство. В этом месяце старайтесь не обходить э, закон, потому что это все чревато. Давайте теперь посмотрим карту отношений, семьи, любви. И здесь карта башни, карта взрыва эмоций, взрыва любви, секс такой яркий может быть по этой карте. да? Это может быть указание на то, что будут перемены в месте вашего проживания или по недвижимости, что, возможно, придется... Ну как придется Если вы допустим снимаете жилье да, Может быть у вас состоится переезд на другую квартиру Или вы купите свой дом и переедете в свое жилье Это когда меняется уклад в вашей жизни Когда меняется режим Когда меняется все, все вокруг Все обстоятельства Для кого-то это может показаться таким кризисом да, Когда сложно, трудно Но вот вам была карта совета Которая говорила «Принимайте все перемены И тогда все пройдет легко и хорошо» Здесь могут снять корону с тех людей, кто а, зазвездился, как говорится, и не видит а, других, да, как, кто рядом, да, может быть, а, кому нужна помощь. Здесь карта говорит еще о том, что, может быть, если вы в духовном таком плане, что если вы принимали раньше неправильные какие-то решения, да, сильно зацикливались на материальном, то в апреле месяце вас могут поставить в такие обстоятельства, когда вы вспомните, да, что важны родные, важна семья, важно вот что-то духовное, да, что на это нельзя, про это нельзя забывать. Ну и, конечно, хорошие могут быть события по этой карте. Это, например, новость о том, что вы станете бабушкой или дедушкой, или что ваши дети женятся. Это просто неожиданное, может быть, какое-то событие, неожиданное какое-то известие, которое в шок вас прямо может привести. Просто вы не, ну, не ожидали этого и можете очень сильно удивиться. Что еще может быть? По здоровью, да, это может быть удаление зубов, это может быть, обратить внимание, нужно на костную систему. Если это касается дома, недвижимости, жилья, здесь еще может быть такое, что нужно будет сделать ремонт проводки, связано что-то с электричеством или там сломается, сгорит какой-то предмет бытовой техники, да, и надо будет покупать. В общем, могут быть вот такие события. Ну, пусть у вас будет все приятное, да. Давайте посмотрим теперь колоду. Карту из колоды «Трансерфинг реальности» и вам выпадает маг души, душевная лень. Карта говорит о том, что чужие предсказания могут превратиться в программу. И только вам выбирать, во что вы верите, да, то и произойдет. Поэтому здесь вот сразу вам указание на то, что вот кто испугался карты башни, да, кто подумал что-то плохое, вот не надо думать, потому что вы можете себе установить программу да, негативную. Видите, здесь хорошее, мы переезжаем там в новый дом, у нас будет яркий секс, у нас будут приятные неожиданные события, мы к этому готовы, ура! И когда эти события придут, неожиданно, да, сначала может быть шок, но потом вы должны правильно на это среагировать, и тогда события пойдут в лучшую сторону, которые приведут вас к победе и триумфу. Так, итак, дорогие друзья, мы рассмотрели расклад на апрель у вас очень интересный месяц, который может привести к вас к такому к триумфу, к победе, да, через какие-то изменения, если вы их правильно принимаете. Я желаю вам удачи, любви, процветания. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, чтобы как можно больше, да, стрельцов увидели этот расклад, приняли вот эти вот советы на месяц и пишите комментарии, как вам откликается расклад, и потом, когда месяц пройдет, напишите, как проигрался этот расклад, что было нового в вашей жизни, какие изменения, какие-то новости, это очень интересно. Желаю вам еще раз успехов в процветании и до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.